Всем привет дорогие друзья, с вами Сукуй Дентрич. сегодня мы будем играть? Фифу 15. Не спрашивайте почему Фифа 15, просто она мне больше всего нравится. Сейчас я вам, то есть, расскажу кто у в составе и мы пойдем сегодня катать кубок. Кубок в онлайне мы пойдем катать. Так. Ну, давайте для начала покажу став. Нападение у меня Хунты Ларб, связка с Тостом и м -м, Виналдумом. М -м, потом на ЦП у меня стоит Вилше. Этот я не знаю, как. Фарфан. М -м, тут Те Те. Это у нас Джефферсон. Это м -м, Сантана. Данила и Жардель, конечно же, и на воротах у меня Ховард. На ЦП у меня стоит Хадл э, Стоун, ну так, как у него перелом, я сюда поставил вот этого вот фарфона. По идее, ну, скорее всего, самый из нормальных, у него три скилл старса вот. Ну, скорее всего, пойдемте катать кубок, э, сейчас я найду соперника, так, где вот сетевой турнир, так, ну все, давайте сейчас найдем соперника и продолжим. Так, ну что, пацаки, у меня нашелся какой-то соперник. Э -э и так, я сразу же подождите, отключу комментаторов. Так, э -э блин, параметры игры, звук, комментаторов, офнуть, все, поехали. Значит, начинаем играть в клубах. Мне попался какой-то соперник у него. Ну, такой нормальный, неплохой состав. Вроде у корежно, если как мне не показалось. Блин, я просраила мячку Это очень жалко. Я надо сюда такой сделать тестовый одного соперника постараюсь выиграть. И сразу же было вообще не Забил. А, ну это фарфан забил. Цепашник, который у меня. Ой, э, ЛП, который у меня. А Цезашник. Ну, так тут всех обвел оп, и ударил. Все. Мог получиться бы. У меня видос нарезочкой, скорее всего, будет своеобразный. что у нас 2-0. А, сопернику. Ну ты можешь пропустить это? Пропусти. Спасибо большое. Нет. Догоняй, ну куда? Ты? Соперник пока что ни о чем. Так, ну пока что 3-0. Слишком легко. Ч ⁇ я даже сейчас? не он пьет На, 4-0. он пьет уже сейчас? Ч ⁇ вот это вот я знаю, что я нельзя пропустить, я вот дожимаю, никак не пропускается. Вот это можно. Все. Отлично. Ай. Ну все, отлично у него, дальше сам время потянул. Ну что, наверное, встретимся в друго у другого соперника? Что? среднем с другого соперника, да? А, ну и пацаны, вот закончился мой первый матч, то есть, который я отыграл. я вам сказал, что типа переходим, но я решил все-таки показать, что я ему забивал еще два гола за второй тайм. и у меня попался походу нуп. то есть, полнейший нуп. я заходил на пиратками, у меня четверо получили травму, а, надеюсь, то есть, они, ну, не, ну ну то есть там некоторые из них не получили я надеюсь, трогала, она у них уже в матче Ну все, давайте мы встретимся в следующем м -м, матче. Короче, пацаны, у меня какой-то бред с кубком. У меня заходится в игру и чисто белый экран. И у меня потом вылетает игра. Я уже пробовал так три раза. Мне, короче, забил на этот кубок и решил пойти легче в... М -м, как вот называется? В дивизионы. М -м я здесь в десятом, а на плойке я в шестом. Ну, то есть на пластике третий, а в шестом дивизионе. Я надеюсь, у нас найдется соперника, как он найдется, мы продолжим. Пацаны, наконец-то я минут 20 продолжал этого соперника, э -э, и все. Это значит, у нас пошел второй матч. Ну, давайте мы его начнем. То есть... Нормально, да, наверное, на ну да, вот а то уже соперник он потруднее, чем тот этот, я уже чувствую, что он играл о, у меня кирдык сейчас будет ой став, кстати, у него тоже жесткий у него, кстати, эмблемка какой-то я не знаю даже, что это за эмблемы, Без понятия. Просто... Давай, блин. А. Куда вот он отдает пас? Я ему... Я направил по этому... тому кому я хочу... Да, блин, что это за дичь вообще? Тут я соперника чувствую. Вы он так жестко чувствует? Ну что, первый этап закончится 0-0. Очень трудный соперник. Все. На, наконец-то, ошибка была у него очень жесткая. Фух. о о фух, на. Кто это? Кто это? Это дост? Братан, я тебя уважаю, Дост. Просто топ. Теперь защищать, главное. То! Да. То! Да. Мы взяли. Фух. Ховард. Красавчик. А лучший. Все. Я взял этот. И сегодня у нас было в серии две победы. Все, пацаны, давайте. С вами был Зук 1.337. Хотите... Еще видосиков ставьте лайк. Когда наберется два лайка под видео, я выпущу еще один видосик по фи. Все, давайте всем пацаны. Пока.